По инсайтам. Раньше думала, что внутренние коммуникации – это оперативное информирование. Наверное, самая распространенная ошибка. А теперь понимаю, что это целый инструмент, и это должно быть обязательно в помощь бизнесу. А это создание и поддержка развития множества процессов компании, интересные вызовы и решения. А по личным ощущениям, как новичку было сложно, внутриком новое направление для меня, и вообще в целом у меня был первый... Такой опыт в таком формате именно. Не жалею, что именно на школе внутреннего коммуникатора остановились, потому что... На самом деле рассматривалось несколько как бы, сервисов, которые могли бы обратиться. Впечатления исключительно положительные, инсайты, много полезной информации, шаблоны. Это вообще, я не знаю, это памятник человеку, который их завел, потому что иногда сложно сориентироваться. То есть по шаблону выполнения домашних заданий это здорово помогает и структурирует. Сейчас складывается чувство какой-то уверенности в своих силах, понимание того, как говорит Анна, что вот так земляника не растет, надо по-другому. Засела в голове это выражение. Спасибо большое. И, Анна, вам отдельная благодарность за понимание, поддержку, шаги навстречу. Я для себя лично сейчас понимаю, что первое занятие, я воспринимала штыки как-то, что-то там пыталась с вами бараниться и бодаться, но на самом деле, чем ближе к окончанию курса, тем больше я понимаю, насколько вы были правы. Спасибо вам огромное. У меня все.